Добрый день, меня зовут Елена, и я живу в городе Литтлтон, штат Колорадо, США, и я только начала свое партнерство в большой международной компании. И также я веду свой бизнес через систему Форсаж со всеми русскоговорящими потенциальными клиентами и партнерами со всего мира. Система замечательная, и мне очень удобно постоянно иметь доступ на своем телефоне, который всегда с собой. На системе «Форсаж» великолепные, легкие для понимания тренинги, библиотека. Также есть возможность получать поток заинтересованных клиентов. Курс молодого бойца «Волшебный пендаль» совершенно секретно очень помогает моему обучению. Также активно пользуюсь Customer Relationship Management System. Она очень удобная для повышения уровня продаж и получения клиентов. Я выиграла приз от системы «Форсаж» – бесплатная аренда офиса на три месяца. Это было приятным сюрпризом. Спасибо большое за поддержку. Я настроена на успех в своем бизнесе, большую построенную команду, также на финансовую независимость в скором времени. Спасибо большое. До свидания.